Так, друзья, всех приветствую. Сегодня я хочу сделать для вас, для своих партнеров запись по поводу маркетинга нашего замечательного сообщества EasyBizy Community. Вот вы видите сейчас мой личный кабинет. Давайте я вам скажу, как сюда вообще мы попадаем. Да? То есть вы видите, у меня выбран… Вы переходите по ссылочке человека, который вам ее дал, да? то есть вашего наставника, пригласителя. Наш официальный сайт офисизи вот он, да, и чтобы вам попасть в кабинет, давайте все по порядочку Вставляете ссылку в браузер, либо нажимаете по ней, и вас автоматически пере, переносит на сайт. Я, видите, сразу же попадаю в свой кабинет, потому что я в нем уже нахожусь. И что вы здесь можете увидеть? Если у вас сразу же не открылся Ваш бэк-офис, возможно, вы будете во вкладочке вебинары, да, то есть у нас с вами два кабинета. Вот это наш с вами рабочий стол, и иногда вы можете попасть сразу же в кабинет и увидеть вебинары. То есть, вот наши программы обучающие курсы, да, онлайн-курсы, вебинары по направлениям. Нетворк-маркетинг, интернет-маркетинг, психология, финансовая грамотность, лингвистика, изи-бизнес, да, раздел именно о том, как можно построить свой бизнес э, совместно э, с изи-бизи комьюнити. Э, лично продуктивность, э, всем известный, любимый уже многими участниками сообщества, Виталий Бриттман да, проводит свои занятия. И курс по криптоэкономике. То есть здесь на главной странице вы видите, Расписание, вы можете приглашать сюда ваших знакомых, кандидатов, и они могут в принципе в режиме реального времени познакомиться э, с ребятами, с участниками, да, то есть пообщаться, всегда проходят у нас презентации в Zoom, э, задать свои вопросы. Э, обрати, обратите внимание, что расписание, оно меняется, то есть все необходимое всегда здесь у нас с вами есть. Сегодня вот, 29 у нас э, пятница, Сегодня у нас в 12 часов, как всегда, презентация и запуск нового партнера в 20:00 сегодня замечательная школа. Вот рекомендую обращать на эти вещи внимание. Внимание и обязательно посещать, конечно же, наше обучение. Также вы на платформе можете посмотреть, кто наши спикеры. Это титулованные люди из разных стран, да, то есть Анатолий Лет, один из основателей нашего сообщества, проживает в Германии, строит свою партнерскую Сеть имеет несколько видов бизнеса, да, и в том числе имеет большой опыт в сетевом маркетинге. Мой хороший знакомый и успешный бизнес-тренер, практик, поэтому я рекомендую именно обратить внимание на этого человека, почитать его биографию. И, конечно же, многие люди приходят именно на Анатолия Илье, потому что этот человек действительно слово и дело. Таким образом, вы можете просмотреть каждого нашего спикера, чтобы иметь представление да, то есть, э, об их авторитетности и, конечно же, быть уверенными в том, что э, качество знаний, которые даются на нашей обучающей платформе, они очень высокого уровня. Владимир Шеерман, Германия, э, тоже один из основателей, э, предприниматель с 20-летним опытом введения сетевого бизнеса. Юрий Свобода, да, Украина, то есть тоже более 17 лет успешно ведет свой бизнес, в том числе и сетевой маркетинг, и это тоже наш тренер, наш вдохновитель, мотиватор. Очень классно, что мы имеем возможность обучаться, в том числе у этих лидеров, и имеем возможность посещать мероприятия, которые проводит компания. Вот сейчас, например, совсем, совсем скоро будет проходить у нас в Крыму, в Алуште, мероприятие, тренинг очень насыщенная программа 10-дневная, вот, если вы VIP-партнер, да, и приобретаете VIP-пакет, вы можете попасть на это мероприятие. Обратите внимание, что спикеров у нас очень много, каждый занимается именно той нишей, которая он в которой он профессионал, у нас есть преподаватель из Штатов Америки, Егор Щербин, Щербина, видите, да, интернет-предприниматель, интернет-маркетолог, то есть очень тоже, видите, люди, которые, так скажем, на нашу платформу не так просто попадают спикеры, это действительно люди, которые заслужили свою репутацию, свой успех, и которые имеют практически многолетний опыт. Виталий Бринкман, человек, который же проживает на Майорке, в Испании, да, то есть создатель онлайн-школы, мастер своей жизни, очень многому тоже у него учусь, и рекомендую прям вам обратить внимание, тоже почитать, загуглите, как я всегда говорю. Финансовая грамотность обучает на Сергей Андреев, тоже имеет опыт, видите, да, то есть 15 лет стаж работы именно финансовым советником, да, то есть помогает очень серьезным людям распланировать свой бюджет, инвестировать, да, то есть рассказывать, как приумножить свой капитал, тоже курс я его проходила. Все это вы видите в разделе спикеры. Алексей Бессонов тоже не могу не отметить, а это Украина, да, то есть это лингвистика, это курс по феноменальной памяти, это изучение иностранных языков. То есть обязательно, обязательно рекомендуйте вашим друзьям, знакомым, именно наших спикеров. Вот, пожалуйста, ментальный счет, ментальная арифметика Татьяна Ким ведет, очень нравится, очень много положительных отзывов. И э, сейчас вот я вижу, да, Софья Львовна Раевская, это наш гуру. Это человек, который изменил мое представление вообще о сетевом в отношениях в команде, да, то есть мы всегда с вами строим отношения, приглашаем партнеров, и именно там методика тестирования она сейчас помогает мне на каждого своего партнера, коллегу, родственника, близкого знакомого сделать такой тест и посмотреть по дате рождения, да, то есть какие способности есть у человека, то есть мы выявляем способности, мы ищем таланты, и это помогает экономить наше с вами время, зная как общаться с тем или иным человеком, да, то есть с определенным психотипом, бывает их там несколько три психотипа, мы уже выстраиваем и коммуницируем очень легко с людьми. Вот еще наша спикер-база постоянно пополняется. Вот один из спикеров это Голтис. Да, Украина это человек, который э, очень профессионально занимается здоровым образом жизни, знает не понаслышке как э, покорить эверест, помогает людям э, со здоровым питанием, э, лечить многие заболевания, очищение организма, у него запатентованные очень э, профессиональные методики. Поэтому, друзья, тоже обязательно рекомендуйте друзьям знакомым. Вот я знаю, что моя сестренка уже попробовала его курс и буквально уже похудела там более, по-моему, 4 килограмм за несколько, по-моему, за одну неделю, то есть идет там курс очищения организма. Я тоже скоро планирую этим заняться. Вот. Поэтому, друзья, кому что интересно, по какому виду вы готовы образовываться, повышать свою базу, так скажем, да, базу знаний, будете вы обязательно более финансово грамотными, успешными, продуктивными, будете изучать полностью весь курс сетевого маркетинга от А до Я, да, то есть будете знать, как общаться с людьми, как рекламировать свой бизнес, как привлекать в свою команду золотые корабли, тех людей, которым действительно нравится сама идея международного развития, да, то есть MLM-компании, то есть вы познакомитесь вообще в, с сетевым маркетингом, настолько близко, и поймете, что это такой же бизнес, да, он абсолютно ничем не отличается от любого другого вида бизнеса. Мы также сюда с вами инвестируем время, свои финансы, силы, энергию, и, конечно же, те, кому уже удалось построить многотысячные структуры. У меня на сегодняшний день был такой опыт 35 тысяч партнеров за один год. Мне удалось создать такую команду, которую я назвала «Акулы бизнеса» в предыдущем сетевом проекте и заработать 35 биткоинов за один год. У меня тоже есть уже достаточно большой опыт. И сейчас, конечно же, в изи-бизи я совершенствую свое мастерство, оттачиваю свои навыки. Мы ищем золотые корабли в команду. Я помогаю партнерам новичкам двигаться к успеху. И, конечно же, если вам интересно, как здесь заработать, я сейчас попробую рассказать, что мне удалось создать, за несколько месяцев, вот буквально, может быть, примерно один месяц, как активно я включилась в рабочий процесс именно в изи построение сети, построение структуры. Сейчас вот мы перейдем с вами, нажимая партнерская программа, перехожу в личный кабинет. Давайте все по порядку. Вот вы видите, да, то есть за все время заработано у меня уже 0.395 биткоинов. Курс сейчас у нас, к сожалению, или к счастью для кого-то, для тех, кто еще только будет заходить, совсем небольшой. То есть это порядка, наверное, 150 тысяч рублей на сегодняшний день. Не знаю, для кого-то это много, для кого-то это мало. Зарабатывала я намного, скажем, и серьезнее деньги. Да? Но, в принципе, для начала, учитывая, что здесь маркетинг маржинальный, он постоянно повышает доходность. Да? То есть вот вы видите сумму. Это примерно половиной тысячи долларов, да, то есть чуть поменьше. Если посмотреть на онлайн-конвертере, в принципе вот такая сумма уже заработана мной, выведена и потрачена. То есть абсолютно любые средства мы можем моментально выводить из нашего кабинета. В кабинете у вас у всех есть реферальная ссылочка. Вы нажимаете вот реферальная ссылка и так вы ее можете скопировать, вот она, да, то есть, не знаю, что-то тут выскочило кошка какое-то, смотрите, вот, вот это ваша реферальная ссылочка, вы ее можете скопировать, вот таким образом нажать копировать, либо нажать вот сюда, да, то есть ссылка скопирована, и можете ее отправить любому другу, знакомому, и она причем прекрасно открывается в ВКонтакте, в любой другой социальной сети, в WhatsApp, в Viber, обязательно используйте этот инструмент. Обязательно подключитесь на телеграм-канал, да, то есть э, ссылка есть в вашем кабинете. Если у вас установлен телеграм-компьютер э, или на телефон, вас перебросит на сайт, и вы можете тоже читать там информацию, э, видеть расписание, видеть все наши движухи. Э, обязательно изучите свой личный кабинет, чтобы вы могли э, легко да, доносить эту информацию вашим потенциальным клиентам. И У нас есть несколько видов здесь возможностей для вас, да, что именно предлагает наша платформа. Первый вид — это студент, когда вы покупаете пакет «Стандарт», в основном все обучение, все спикеры титулованные, которых я вам только что показала, продемонстрировала, находятся на пакете «Стандарт». Для этого мы с вами откроем уровни доступа и вот вообще видим, что минимальный пакет стоит 0.0. 0,21 биткоин, это пакет basic. На этом э, базовом курсе вы получаете базовый курс MLM, криптоэкономики, интернет маркетинга и персональной эффективности. На пакете стандарт, если вы пришли обучаться, учиться, да, то есть вам не интересен бизнес, но вы хотели бы э, изучить иностранный язык, или вашему ребенку нужна ментальная арифметика, или вы пришли за саморазвитие вы хотите более полноценно погрузиться в интернет маркетинг, да, в сетевой бизнес, узнать что-то такое, и очень подробно изучить а этот курс, или, например, курс криптовалюты, да, или, или финансовую грамотность, вам необходим будет пакет стандарт. Вот он уже стоит 0.0315 биткоина, да, то есть на сегодняшний день приблизительно это, давайте сразу же по курсу посмотрим. Так, так, так, так, так, очень много не ссылок. Вы можете набрать в Яндексе биткоин, рубли, биткоин, доллар и посмотреть да, курс на сегодняшний день. Пакет стандарт стоит у нас 186 долларов, 159 евро и 11 657 рублей. Я считаю, что это очень недорого, очень выгодно сейчас и один раз заплатить, купить себе такой доступ. И обратите внимание, как во многих других сетевых компаниях, в изи вам не нужно будет больше ничего докупать, ничего доплачивать. Вы один раз покупаете себе доступ и имеете доступ ко всем урокам и курсам, которые вам будут доступны на пакете «Стандарт». Это углубленный курс MLM, углубленный курс криптоэкономика, интернет-маркетинг и персональная эффективность. Вот за такую сравнительно небольшую стоимость. У меня вы видите пакет VIP, у нас есть еще пакет профи и пакет VIP. Я считаю, что если вы студент, вам необходимо покупать пакет стандарт, это минимум, да, то есть чтобы действительно полноценно обучаться и получать доступ ко всем урокам. И если вы пришли на бизнес, вам нужно взять пакет VIP Стоимость 0.0827 биткоина, примерно биржевой курс давайте сейчас посмотрим примерно стоимость, вы видите, да, 30 600 рублей. Прибавляйте сюда примерно 6% комиссию, да, завод и вывод в кабинете берется комиссия. Сейчас на многих сайтах, и, конечно же, вот эта комиссия, она не очень удобна, но что делать, то есть это вот такие вот у нас издержки, так скажем, производства. На самом деле, вот эту стоимость вы прибавляете, и тогда у вас на кабинет придет ровная сумма. И вы заходите опять же в уровне доступа, и здесь у вас будет кнопочка «Активировать». Так как у меня уже активно, у меня вот видите кнопочки такой нету. То есть вы нажимаете любой выбранный курс, если вы хотите просто посмотреть, что-то изучить, возьмите базовый пакет за тысячу рублей да приблизительно, но не рассчитывайте, именно ну там нету такого большого доступа, то есть это только для ознакомления, для того, чтобы вам посмотреть кабинет изнутри, да, то есть вы можете зарегистрироваться для начала на пакет Basic, вот. Итак, Basic, стандарт и VIP, Профи я вообще пропускаю, потому что в принципе там отличается только одна дельта, добавляется по маркетингу, то есть я считаю, что уж лучше брать это сразу и пакет. Один раз оплатили, больше вам ничего не нужно. Вы можете, если вы взяли пакет Basic, сделать для него апгрейд, то есть вы можете отдельно покупать дельты, вы можете отдельно покупать все матрицы, вы можете отдельно покупать бинар. Вот, то есть, в принципе, вы можете сделать маркетинг гибридным, но, в принципе, пакет стандарт и пакет VIP это те виды пакетов, которые как раз вам открывают доступ к маркетингу. Что у нас есть? по деньгам, да, многим интересно, сколько я здесь могу заработать. Линейный маркетинг – это пять линей глубину вы зарабатываете, не только со своей структуры, да, но и из тех людей, которые приглашают ваши партнеры. Почему мы здесь говорим о командной работе? Очень важно, чтобы каждый партнер включился в этот процесс, потому что мы с вами зависим здесь друг от друга, если кто-то, например, неактивный, да, кто-то куда-то потерялся, кто-то перестал приглашать или не хочет развиваться, он… Так скажем, заполняет собой матрицу, да, то есть это следующий вид маркетинга. То есть каждый человек у вас попадает в матрицу. Если кто-то, например, неактивный, то, в принципе, получается так, что следующий партнер не будут получать от него переливы, да, то есть, и кто-то будет кого-то постоянно закрывать. То есть я призываю вас включиться активно в процесс тогда каждый партнер нашей системы нашей команды будет зарабатывать матрица имеет несколько кругов то есть она может закрываться вы видите сколько раз у меня уже закрылась матрица один два три три раза да то есть здесь стоит дата число вы можете смотреть вот что такое переливы например вот когда Александр да у меня партнер получил от меня Партнеров, которые зашли, например, на какие-то пакеты, да, кто-то на стандарт, кто-то на Basic, кто-то на вип, И у нас 4 матрицы. То есть в первую матрицу вот партнеры таким образом попадают. То есть они попадают по системе, по алгоритму Изи-Бизи. То есть, получается, идет расстановка первый, второй человек. Далее идет третий, четвертый человек, пятый, шестой, да, седьмой, восьмой, девятый, десятый, то есть это алгоритм Изи-Бизи. И вы имеете возможность получить вот такие переливы именно от вышестоящего спонсора. Вот, видите, мои партнеры, они всегда, конечно, не обделены переливами, потому что я активно приглашаю, я всегда активно работаю, вот. но есть активные партнеры, которые тоже начинают уже приглашать, и, соответственно, они помогают заполнять мне мою матрицу и уже моим партнерам, да, то есть здесь партнеры все перемешиваются, и, в принципе, всем, опять же, счастье, то есть даже самые нижние, видите, да, круги, они тоже получают вот переливы, то есть идут регистрации. Как только партнер мой закрывает свою матрицу, что будет происходить? Вот, например, Анна, да, лидер у меня в команде, как только Анна закрывает свою матрицу, вот здесь вот будут ячейки заполнены, да, это пакет Basic на первой матричке, Анна снова прилетает ко мне в свободную ячейку. То есть точно так работает абсолютно все матрицы. Да? То есть как только вы закрыли свою матрицу, вы прилетаете снова к своему наставнику в свободную ячейку. И чем чаще вы закрываете свою матрицу, тем больше шансов вы имеете получить переливы. Это вот вы сейчас видели первая матрица, да, у нас с вами была. Есть у нас с вами вторая матрица, тоже она сейчас заполняется, видите, да, равномерно. То есть сейчас будет закрываться денежная линия. У нас денежная линия является третьей линия. То есть все партнеры, которые попадают в денежную линию, они э, приносят доход стоимостью 100%. Да, то есть на 100% сеть. То есть вот если номинал матрицы 2. 0.0028 биткоина, то как только ваш партнер попадает в нижнюю денежную линию, да, вы за каждого такого партнера получаете начисление на кабинет, который можете моментально вывести, 100% от стоимости матрицы. То есть итого наша матрица, каждая матрица дает 800% прибыли. Но из этой прибыли вам необходимо вычесть на реинвест, это когда ваша матрица закроется и откроется у вас новый круг, да, то есть, как я уже показала, наша матрица может закрыться у каждого из вас, она закрывается в определенный момент времени и выходит на новый круг. Так вот, 100% у вас спишется за реинвест. То есть точно такая же сумма в биткоинах, она будет списана с баланса на открытие нового круга. И еще обратите внимание, что будет удержано, как только вы закроете всю денежную линию, да, то есть почитайте еще 200% на апгрейд. То есть эти средства пойдут на открытие следующей матрицы, например, третьей, при условии, что у вас не куплен пакет стандарт и не выкуплены все матрицы. Потому что на пакете стандарт, обратите внимание, у вас по маркетингу начинают работать все линейки, все линейки вы начинаете получать со всех ваших партнеров с пяти уровней. Выплаты, да, то есть, если вы лично и активно много приглашаете, вам необходимо купить минимум пакет стандарт, чтобы не упускать вот эти начисления. И матричный маркетинг у вас работает в полную силу. Все четыре матрицы у вас будут активированы. Все вы видите, да, сейчас у меня матрица номер четыре вышла тоже на новый круг. Вот первая предыдущая, четвертая матрица она у меня заполнена. Сейчас она у меня вышла на новый круг. Соответственно, когда мои партнеры начинают закрывать свою матрицу, например, Екатерина, как только закроет свою матрицу, она прилетает ко мне тоже в свободную уже ячейку, да, то есть понимает, как это работает, то есть также к Екатерине попали вот многие мои партнеры, например, четвертая матрица, вот это мои партнеры, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, где-то порядка вот, Шесть партнеров пришли переливами. То есть вот почему, друзья, выгодно покупать более дорогостоящие места, потому что когда к вам приходит партнер, вы сразу же много зарабатываете, зарабатываете от номинала. То есть есть разница, да. А С первой матрицы вы получите 0.0021 биткоин, или вы получите с, с денежного уровня 0.0112 биткоина. То есть это уже ощутимая сумма, да, то есть выплата как каждого человека, которого который встает вот в эту нижнюю вашу нижний ваш уровень в третий уровень вы зарабатываете вот такую стоимость номинала матриц вот, надеюсь что я вам понятно объяснила а, то есть так это касается абсолютно всех трех матриц В каждой матрице денежной линии является наш с вами третий уровень вот. а, многие спрашивают что такое бинар? Бинар — это такая же матрица, только она идет у нас с вами вниз. То есть здесь вообще мы работаем всей дружной, дружной командой. Если каждый из вас начинает активно включаться в процесс, начинает рекомендовать какие-то наши продукты, да, компании. А, кстати, у нас еще есть такой продукт, как Криптоноид, который будет давать сигналы. Вы сможете собирать аналитику с разных бирж, да, то есть для тех, кто занимается трейдерством и знает, что можно хорошие профиты получать, да, то есть торгуя на криптовалютных биржах. Есть такие роботы, которые помогают вам выходить в профит, говорят, когда вам нужно там купить или продать определенную монетку, да. То есть если вам нужен такой инструмент, однозначно покупайте пакет VIP. До конца июня у нас еще действует такая акция, вот у меня такой робот будет в подарок на 6 месяцев, потому что я активировала пакет VIP, именно еще и как раз из-за этого криптоноида, чтобы мне получить профит. Я очень хочу научиться работать с этим инструментом, и у нас будут обучающие уроки. Так, мы немножко отошли от темы. Так, друзья, я вам показываю структуру бинара. Что такое бинар? У нас с вами есть люди слева, есть люди справа. То есть делите визуально столбик вот так на две части. Вот это у меня левая сторона, где Екатерина, вот у меня правая сторона, где Анна, да здесь у нас есть баланс да, слева вы видите что он больше справа баланс меньше то есть моя задача сейчас э, делать так чтобы партнеры распределялись равномерно то есть сейчас э, вы можете оставить если вы, вы только еще начинаете автоматически по алгоритму изи-бизи да, то есть установите вот здесь вот э, вам нужно будет, будет подтвердить пароль чтобы сменить настройки. Я поставила в команду с наименьшим количеством баллов, то есть мне нужно, чтобы в правую команду попадали мои партнеры. Как только у вас будет три человека слева и 3 человека справа, это 0.05 биткоина, вы получаете выплату. 70% 0.035 биткоина вам придет сразу же на кошелек, на ваш будут начисления и 0.015 биткоина уйдет на апгрейд до следующего бинара. Вот здесь есть у нас процент показывает, да, то есть, ну, в принципе, можете не обращать внимание. Здесь очень много еще мест, на самом деле, вот 4166 мест до уменьшения процента. А так как бинар просчитан на все, так скажем, население нашей планеты, да, то есть он, в принципе, просчитан так, чтобы не было математического скама, то есть как раз наш сооснователь Владимир Шейерман, имеющий большой опыт, это человек-математик, да, с выдающимися способностями, просчитал маркетинг таким образом, чтобы всем хватило выплат, да, чтобы все было честно, что средства у нас распределяются 100% сразу же в партнерскую сеть, вот, между партнерами. А, точнее, 70% мы с вами получаем на выплаты, да, и остальное 15% идет на покупку следующего бинара, где мы также будем работать командой. Смотрите, если я нажимаю, например, на какого-то своего партнера, я вижу, у него тоже внизу структура тоже начинает прорастать. Все таким вот образом выгодно работать командой. Вот, например, сейчас Марине Циркиной осталось поставить только одного человека в бинар, и она получит выплату 0.035 биткоина вот, согласитесь, что это хорошая выплата, вот, если вы, Марина, если ты смотришь это видео, тебе большой привет, вот, я считаю, что тебе обязательно сейчас нужно активно включиться в бинар, построить структуру, потому что здесь достаточно поставить двух активных лидеров, а у тебя есть активный у нас лидер в команде, Айгуль Рангулова, да, которая уже, видите, простраивает структуру здесь, я в том числе девчонки, помогла переливами, да, то есть в хорошую команду попали, тут и Маргарита, Ольга Ситишева, Видимо, были сменены настройки в кабинете. Видите, получилась такая сосиска. То есть сейчас, чтобы вот Марине получать выплаты, достаточно построить только одну правую ногу. То есть достаточно поставить одного, а лучше двух или трех активных партнеров а в правую веточку, и тогда Марина будет автоматически получать выплаты за счет того, что партнеры будут активны, и они будут приглашать. Понимаете, как это работает? При этом вот этот Кабинет будет получать выплаты, вот этот кабинет будет получать выплаты, да, то есть понимаете, то есть здесь мы работаем командой. Вот если Оксана тоже пригласит человечка, то он переливом падает. Ко мне получается, к Марине, Кайгуль, Айгуль, то есть, здесь мы работаем командой. Вот так, друзья, работает бинар. Я надеюсь, вы меня понимаете. То есть видите, да, мы нажали на Анну Хвостову и видим, тут еще Вероника у нас уже Чераева Элизира Хорошавина, да, Екатерина Крейдер, это тоже все активные девчонки, которые сейчас простроят вот этот бинар, то есть это очень большая, мощная команда, и согласитесь, очень глупо вот здесь вот не простроить, чтобы получать постоянный пассивный доход. Потому что если уже есть активные лидеры, это уже, так скажем, полдела сделано. Вот почему говорят бинар. Да? То есть би это пара, когда у вас есть слева активная команда и справа. По сути, вы можете просто постоянно пожинать уже плоды, и вам ничего больше не нужно делать. Я считаю, что это вообще очень классный вид маркетинга, бинар. Глупо недооценивать, друзья. Чтобы вам попасть в бинар, вы можете активировать пакет базовый за 1000 рублей и отдельно зайти в раздел. Давайте покажу уровни доступа. Активировали вы, например, базовый пакет или у вас пакет «Стандарт», туда не входит бинар, вы можете спуститься ниже. И смотрите, вот здесь у вас будет будут пакеты бинара. Вы должны нажать вот здесь кнопочку «Активировать». Видите, у меня написано «Активен». Стоит бинар отдельно 0.01 биткоина. Это на сегодняшний день. Какая у нас с вами стоимость? Ну, приблизительно 4000 рублей вам обойдется бинар, но зато, как вы уже поняли, здесь как раз-таки есть возможность пассивного дохода, возможность получать переливы, поэтому не упустите этот шанс. Следующий вид маркетинга – это дельта. Дельта номер один у нас с вами открывается. На уровне профи открывается одна дельта. И на уровне VIP открывается вторая дельта. Отличаются они только стоимостью. Первая дельта стоит 0.01 биткоина, вторая дельта стоит 0.02 биткоина. И вы, смотрите, получаете здесь уже с, каждой, с каждого уровня. Первый уровень – это 15% от стоимости вот этой матрицы дельты. Да? Второй уровень, если я не ошибаюсь, то у нас 25%. Уже, честно говоря, не помню точные цифры. Вот. и самый денежный уровень это у нас третья линия. Здесь у нас, по-моему, идет 65% идет выплата за каждого нового. По цифрам боюсь сейчас ошибиться. На память уже не помню. Вот, но это все есть в наших с вами презентациях, в наших маркетингах. Посмотрите мое пятиминутное видео, где моя мама рассказывает, когда мы едем в поезде, да, то есть рассказывает маркетинг пять минут. На салфетке все понятно, все доступно, обязательно посмотрите. Вот, есть более подробные у нас маркетинги. Наши партнеры, лидеры вот Катя Хватова записала хорошее видео. Рекомендую посмотреть. Есть и другие лидеры, да, то есть, и также маркетинг у нас даже с вами есть в самом кабинете. Поэтому не поленитесь, изучите, изучите концепцию вообще изи-бизи, изучите, как работает маркетинг да то есть линейный матричный бинарный дельта всего у нас на платформе 18 источников дохода дельта 2 стоит 0.02 биткоина да. вы видите здесь мне тоже пришел перелив раньше мы с кириллом работали тоже в одной команде компания сейчас вот здесь он ко мне прийти тоже перелива мне очень приятно тоже вот видите от него здесь есть партнеры активная, да, и вот, например, Айгуль уже прилетела тоже к Кириллу структуру, то есть, соответственно она имеет возможность здесь тоже получить переливы, когда вот будет уже Дмитрий включиться, да, в работу будет приглашать, Кирилл будет приглашать, поэтому очень хорошее место. И сейчас у меня тоже здесь в Дельте одно местечко осталось у лидера, у Анны, да, в городе Москва, она живет у меня, Игорь а, живет в городе Сочи, тоже очень активный, успешный, партнерцы и Я рекомендую прям быстрее занимать эти места, если у вас еще нету, Вип-пакета, это большое, друзья, упущение, потому что, смотрите, те партнеры, которые меня услышали, они уже получили переливы, да, то есть Аня, посмотрите, вот, сколько перелива получила, Саша Кузьмин, Александр Кузьмин, тоже активный партнер из Екатеринбурга, посмотрите, тоже получила уже перелив, да, то есть вот Екатерина тоже вчера, буквально на днях подключила Галину, и это у нас активные девочки, которые будут развиваться, соответственно, имеют шансы, Александр имеет шанс получить здесь переливы, вот, поэтому, друзья, давайте будем работать все вместе, вливайтесь активно в работу, если нужна помощь, обращайтесь, как завести и вывести биткоины в. Ваш кабинет, у вас также есть в вашем профиле раздел такой «Мой кошелек». Вот этот вот ваш биткоин-адрес, вы его копируете и можете использовать для транзакции. Да? То есть через сайт bestchange.ru, рекомендую его вам сохранить в закладке, сайт мониторинг обменников, вот он bestchange.ru. Здесь вы выбираете любой обменник, который вам нравится, но сначала давайте выберем направление обмена. Например, вы хотите обменять рубли, тиньков или Сбербанк, например, тиньков возьмем, да? На биткоины вы выбираете биткоины. И вот здесь вам предлагают выбрать несколько обменников. да Курс 380 тысяч рублей на сегодня. Берите, у которого хорошие отзывы. Вот здесь отзывы видите. Да, сколько, чем больше отзывов, тем лучше. Вот, например, хороший обменник MM-глобус, да. Здесь обмен идет от 15 тысяч рублей. Вот он вам пишет. Тут от 5 рублей можно обменять. То есть вы открываете обменник, которого вы выбрали, и Здесь вам нужно как раз указать вот этот биткоин-адрес, вот это ваш адрес, да, то есть куда вам придут деньги. А в Сбербанке, вы, ну, или Тиньков, да, что мы там с вами выбирали? Мы выбрали с вами Тиньков. Так, сейчас прогрузится. А, Вообще-то мы выбирали, конечно, здесь с вами… Давайте еще раз попробуем. Да, взяла я M2 -Glo Globus. Вам нужно здесь еще раз подтвердить, что вы будете менять. Давайте Сбербанк возьмем. Да. Так, а отдаете. Подождите, вот отдаете Сбербанк, получаете биткоин. Вот направление регистрации. Сколько вам нужно? Например... Отдаем, например, 10 тысяч рублей. Вот столько биткоина вам придет. Нажимаем «Обменять», у вас создастся заявка. Да, то есть смотрите, вам нужно указать номер карты своей, фамилию, имя, отчество, ваш почтовый ящик, номер кошелька, которого только что мы с вами в кабинете скопировали. Да, то есть где-то вот вы его копируете, копируете вставляете здесь вот в обмене. Именно туда вам придут биткоины. Вводите номер телефона, нажимаете галочку «Я согласен с правилами обмена» и нажимаете «Перейти к оплате». Потом вам дадут номер карты, куда вы переводите средства со своей карты Сбербанка или Тинькофф или Альфа-Банк, которую вы выберете, да, или Приватбанк, если вы на Украине. И на номер кошелька вам будут деньги зачислены порядка там, от 20 минут до 3 часов, это нужно читать условия именно обменника, да, то есть, но, как правило, я работаю очень часто с разными обменниками, все, которые вот здесь на BestChange присутствуют, ни разу не было обмана, все партнеры регулярно обменивают, также у нас есть чат обмена, да, то есть ВКонтакте, в Телеграм, вы можете попроситься в чат через своего наставника и там тоже спросить у партнеров, они могут продать биткоины. То есть вы поняли, да, как купить, но обратите внимание, что комиссия у нас в кабинете написана 5%, мы тестировали, а получается, что она немножко больше. Поэтому я рекомендую вам делать запас 6%, вот, рассчитывать нужную сумму, прибавлять к ней вот эти 6% и заводить средства на кабинет. Посмотрите, у меня, например, на кабинете есть немножко на кошельке, немножко биткоинов. Я могу что сделать? Я могу пополнить, могу вывести, могу сделать перевод. Я могу перевести любому партнеру, зная сумму, да. То есть, например, 0,0 например, на пакет Basic, мне нужно 0.021 биткоина, я должна указать почту, на которую там я хочу перевести. Да? То есть, зная почту вашего партнера, вы можете перевести ему биткоин. Здесь вводите почту, нажимаете вот сюда биткоин, да? то есть вот эту сумму проверяете, и он улетит вашему новичку. Потом новичок заходит в свой кабинет, заходит в уровне доступа, у него на балансе будут деньги, он нажимает, пакет Basic нажимает «Активировать». То есть, как видите, все очень просто. Вот, то есть сначала вы всегда пополняете кошелек, вам нужно, чтобы на нем были средства, да, потом вы можете их перевести партнеру. Но обратите внимание, что переводы делаются, внутренние переводы делаются только тогда, когда у вас есть как минимум два зарегистрированных и активированных партнера. То есть так просто вам система не даст баловаться деньгами, экспериментировать. Поэтому имейте в виду, этот нюанс, да, то есть, если у вас уже есть активная команда, есть два, минимум два активных партнера, вы можете делать внутренние переводы. Если нет, купите биткоин у наставника или используйтесь обменником. Вот такое получилось у меня видео для